привет а я сейчас вам покажу откуда на беларусь готовилось нападение да не, на канале обзор проекта, который пришел по листингу. Напоминает площадку проекта Stepan, это те самые NFT кроссовки. Не знаю почему у меня такое сравнение, я ведь даже и не участвовал в нем, но тут нам на сайте также продают NFT генераторы, которые приносят прибыль. Теперь по порядку. Аврора обещает нам стать целой метавселенной, где весь доход будет обеспечен биткоином, а участники смогут покупать и продавать земельные участки, их также можно будет сдавать или брать в аренду. К тому же и в складчину генераторы, с помощью которых можно получать доход. На выбор нам представляют 5 NFT генераторов по стоимости от 110 до 11 тысяч долларов. Сегодня я приобрету первый, чтобы посмотреть как работает проект. Каждый генератор имеет 15 уровней апгрейда. Прокачав его на максималку, мы будем фармить не только токены VR, но и биткоин, который будет распределяться исходя из формулы, что сейчас на экране. Хоть нам и обещают даже прямую трансляцию на мои фермах благодаря которым проект должен существовать предлагаю не забывать о рисках которые присутствуют даже в любом банковском секторе не инвестируйте заемные деньги и те которые вы не можете себе позволить потерять а данный ролик является не руководством к действию и не финансовой рекомендации проект построен на binance smart chain а для инвестиций в проект нам потребуется metamask и их доллар (BUSD). usd скачиваем на свой телефон приложение регистрируемся в нем затем нужно Нужно пройти регистрацию на сайте в маркете под той же почтой, именно в маркете я и куплю свой первый генератор. Для этого регистрируюсь в нем через метамаск, на кошельке которого уже есть 110 долларов, и не забывайте о комиссии, у меня она составила чуть меньше 5 центов. После успешной покупки на маркете нужно перейти в личный кабинет все там же и отправить генератор в игру. Через считанные минуты сам генератор уже появился в моем приложении на телефоне и уже начал добывать токен проекта по интерфейсу мы видим две функции за которыми нужно следить это газ которого к слову уже только половина и амортизация она к счастью заполнена на все сто процентов о том как быстро эти показатели будут истощаться я сообщу у себя в telegram канале и в следующем ролике которое выпущу примерно через месяц первый генератор может добывать от 22 до 126,5 с половиной токенов проекта которые предположительно будут стоить 1 доллар в следующих роликах в роликах мы более детально увидим скорость износа и стоимость прокачки оборудования, а все полезные ссылки ты найдешь в описании к этому ролику, также там есть и ссылка на бот проекта в Телеграме, пройдя по ней ты получишь полную инструкцию и всю информацию о площадке.